Игорь Мерлин Ком представляет. Меня зовут Елена, я руководитель малого бизнеса. <свят> ну, как и везде во времена кризиса, наверное, каждый испытывает определенные трудности в развитии бизнеса. Игорь Мерлин предложил мне личную встречу по Skype, где у него была программа. По увеличению дохода и выявлению ну, причин может быть то что мешает именно для развития бизнеса я этим очень заинтересовалась пригласила вернее отправила предложение вот и у нас состоялась личная встреча очень было интересно, очень конструктивно путем личного где-то примера, где-то каких-то аналитических выкладок мы с Игорем нашли, в общем-то, нашли момент, где я неправильная, наверное, как руководитель себя повела, неправильные методы где-то воспользовалась. И в общем-то как бы он мне очень помог дал рекомендации. Я сейчас пытаюсь этим всем пользоваться, конечно же не совсем это все хорошо получается, потому что все таки как бы там не было стереотипы, они как-то накладывают на себя отпечаток, но я очень сильно стараюсь, и я очень сильно ему благодарна за это. То есть все как бы от простого к сложному, к сложному. То есть спасибо ему и большое. Я очень рада, что у нас есть такой человек, который может действительно помочь, действительно наставить на путь истинный. Спасибо.